ПОРА ВАЛИТЬ! Продолжайте движение. <смех> Добрый день, Мойнсен. И Если вы смотрите сегодняшнюю передачу, то наверняка вам знаком девиз ПОРА ВАЛИТЬ или вас интересует иммиграция в Германию. Германия остается одной из самых привлекательных для россиян и выходцев из постсоветского пространства, из постсоветских республик стран для переезда сюда. И сегодня мы рассмотрим правду и мифы о том, как можно переехать в страну. Мы расскажем о том, как вас зачастую обманывают, когда предлагают валить, когда говорят не нравится уезжайте или наоборот говорят нравится приезжайте, вот мы сегодня обо всем с вами очень подробно поговорим, вы узнаете информацию из первых рук, здесь не обманывают. Если у вас есть немецкие или еврейские корни, то вопрос переезда в Германию, конечно, чисто технический. Вы можете его изучить без моей помощи. Или если есть у вас реальный, подчеркиваю, проверенный, реальный жених или проверенная реальная невеста, имеющая гражданство ФРГ, в самом крайнем случае вид на жительство в Германии, это гораздо более трудный вариант, то, опять же, дело за сбором документов и умением ждать. Поэтому оставляем эти э, таскать, рельсы вне рассмотрения темы. И переходим сразу к первой возможности, которая кажется многим реальной, легко достижимой, это работа в Германии. Итак, первый вариант работы в Германии. У вас есть трудовой контракт с немецкой фирмой, отмечу, это должен быть полноценный, штатный, да, Вы являетесь ангештельта или ангештельта, то есть у вас есть полноценный штатный контракт с немецкой фирмой, которая готова выплачивать за вас всевозможные социальные взносы, взносы в пенсионные страхования и так далее. И так далее да? Тогда, как говорится, вы действительно в шоколаде. Работодатель поможет вам оформить переезд. Раз случилось так, это невероятно, и для многих это мечта, что вас берут на работу вот так вот, да, и вы живете еще там, а вы уже на работе как бы здесь. Немецкий работодатель как бы сумел перед властями доказать, что именно вы, а не гражданин Германии, должны получить это место. И так у вас есть такой штатный контракт, да, все остальное вы обговорите с работодателем, он вас поможет. Но поскольку для всех это мечта, то вот начинается, знаете, ловля рыбкой в мутной воде. Ловля рыбки на том, что многие люди, обладают действительно уникальными специальностями, или теми специальностями, которые просто востребованы в Германии, например, те же самые сиделки, или IT-специалисты, или IT-специалисты, или, скажем, медики, здесь тоже огромный дефицит. Вот все, у многих людей, есть такие специальности, и многие слышали, что существуют такие карты, наподобие американских Green Card, которые позволяют достаточно легко приехать в страну. И вот здесь вот начинается ловля этой самой рыбки всякими шулерами, всякими в кавычках адвокатскими бюро, бюро по переезду, всякими вашими помощниками, которые говорят, что будут работать по результату, хедхантерами и так далее, и так далее, и так далее. Вам говорят, вы должны выучить немецкий язык на уровне B2. И все, все, опять же, вы в шоколаде. На самом деле, вы окажетесь в шоколаде, только в другом, извините меня за это выражение. Вам говорят, вы выучите язык на B2, вот получите от э, ГЕТА института или от другой полномоченной организации соответствующий сертификат между прочим, чтобы выучить так язык нужно потратить довольно много усилий а потом, вот вы с этим сертификатом приходите, обращаетесь к, к Headhunter, он начинает искать вам рабочее место, все, все, да, у вас востребованная ситуация, так сказать специальность, вы смотрели, там читали э, что вот, ну, медики-андрологи нужны в Германии, например, да вот, нужны они вы закончили обучение немецкому языку на уровне B2, все, и перед вами снова открыта дорога. На самом деле это далеко-далеко не так. Я оцениваю ваши шансы при том, что у вас прекрасная специальность, при том, что ну, ситуация с IT она немножко другая, при том, что, скажем, с медиками, при том, что вы окончили обучение на уровень B2, при том, что у вас есть HeadHunter, ну, я оцениваю ситуацию так, что вы получите место 1 к 10. Там уже мой пример мой прекрасный друг, врач из Санкт-Петербурга, Данил Сленский. Привет, Данил, тебе. Я надеюсь, мы с тобой еще поговорим для наших зрителей. Который при который при уникальном знании языка, могу сказать, что он, наверное, немецкий знает теперь лучше, чем я, он получил этот сертификат, у него специальность востребована. Он разослал, внимание, лично более полутысячи резюме в немецкие клиники. Профессионал... Высшего качества. Он пытался получить здесь место для прохождения практики, что, опять же, необходимо для получения работы. Это вам тоже не всегда говорят, что да, вас могут, может быть, взять на работу, но сначала вы пройдите практику. И вот здесь вот зацепляется одно за другое. А без гарантии, что вы получите работу, вам не устроится на практику. Да? Вот. И, соответственно, практику вам дадут в том случае, если у вас есть гарантия работы. А как вам могут дать гарантию работы, если вы не, не получаете практику, да? То есть одно зацепляется с другое, и э, получается так, что, да, у, у человека, вот э, конкретно я думаю с ним взять интервью, человек на многие годы, потратив деньги, время, инвестировав в свое обучение, он просто зависает, он находит хедхантеров, он обращается в бюро в какие-то, да, которых полно на постсоветском пространстве. Но еще раз, эта ситуация один к десяти. Более подробно мы поговорим в следующий раз, пока констатирую. Этот вариант, то есть вариант рабочей эмиграции, если вы не IT, если это несколько другое удаленное, да, работа на удаленном расстоянии, там не обязательно быть в офисе, для всех остальных, в том числе и для сиделок. Это крайне-крайне, да, для, для социальных воспитателей, работающих в то есть в домах для престарелых, это все очень-очень трудно. Мы будем брать это интервью, пока просто поверьте мне на слово. Итак, повторим, рабочая иммиграция. Это вариант для тех, кто предпочитает играть в спортлотой, и в казино, и кому важен не сам факт выигрыша, а игра. <музык> вот еще один вариант насчет паровалий. Давайте откровенно поговорим о фиктивных браках. Да. Возможность выйти э, замуж э, коммерчески или э, жениться на гражданине э, ФР, ФРГ. Мы оставим в стороне моральные вопросы этой проблемы. Мы говорим, а пора валить, а можно ли свалить, нет и так далее. Никакой морали мы просто рассматриваем все как есть с вами. Да? Вот. значит Цена вопроса сейчас составляет в зависимости от Республики Советского Союза, бывшего, да, от России, или это происходит в Узбекистане, в Казахстане. А, цена вопроса сейчас 25-40 тысяч евро. И вот тут а, вам говорят очень часто, да, мы оформим вам фиктивный брак и, и вас ловят на одну такую вещь. Вам говорят а, оплата по достижении результата. И вас увлекает, вот вам уже нашли партнера, уже все вот документы, да, и тогда даже предположим вы заключите этот брак, вот в этот момент вы должны а, заплатить. Во-первых, сразу скажу, что это вариант тоже очень долгий. Вот, ну на чем вас, собственно, уловят в данном моменте? Вам теневики забывают сообщить одну про теневики, или даже э, вроде бы представительные адвокатские бюро, которые потом берутся и разводят э, руками, да, и говорят, что, ну, это другой аспект, мы о нем не говорили, это же вы другую же задачу ставите. Так вот вам не говорят двух вещей. Во-первых, я как гражданин Германии могу утверждать, что в любой момент я могу, условно говоря, свою супругу, которая является гражданкой России, которая является иностранкой и только получит вид на жительство, когда она выйдет замуж, в любой момент выставить. Я не говорю лично про себя, я говорю про каждого гражданина Германии. Он имеет это право сделать. Для этого не нужно очень больших вопросов, совершенно разные варианты. Если гражданин Германии разводится с гражданкой Германии, это длительный процесс. А здесь достаточно нескольких заявлений. Все будет сделано очень просто. То есть, в любом случае, вот смотрите, что получается. Вы заплатили 25-40 тысяч, да? Вы даже оформили этот брак. Вот уже, да? Я не поставлю ломаного цента на то, что через пару месяцев, тройку месяцев этот брак будет расторгнут на законных основаниях. И отметьте такой... А, да, ну и, конечно, вас депортируют в Россию или откуда вы приехали сюда и больше того основания чисто юридические для расторжения брака с иностранцем или с иностранкой, они такие, что вас еще и замажут, потому что вы же никому не скажете сами, что заключали эффективный брак да? вот. а вас за ненадлежащее поведение да? просто, просто депортируют и на этом все закончится, больше того вы никогда не в Германии, ни в другую страну есть не сможете въехать. Таким, таким образом, если учитывать еще один момент, что вы сами знаете, что такие браки, ну кто, кто, кто, кто сотрудничает с такими фирмами, предлагающими их заключить со стороны Германии, ну это, это люди, которые прекрасно понимают, что они нарушают законы Германии. То есть, это аферисты, И в итоге получается, что один жених или один и тот же жених, одна и та же невеста, они становятся таким переходящим знамени. Знаете, как это? Украл, выпил в тюрьму. да, Украл, выпил в тюрьму. Здесь женился, развелся, женился. Женился, развелся, женился. Бизнес очень большой. Бизнес очень большой. И даже если вас не кинут на начальном этапе, где гарантия? И даже если вот вообще все сделано чисто, не имея только даже в вот виду самого начального посыла, что все это делать нельзя вообще-то, да? Где гарантия, что этот человек не захочет с вами развестись? Даже если он не предполагал изначально этого сделать. Даже если фирма, которая этим занималась, не предполагала делать. А гражданство Германии, чтобы стать полноценным гражданином, да, то есть вот новой, новой жене, новому жениху, да, нужно провести ну, как минимум 8 лет, и еще имея при этом штатную работу. До сих пор вы остаетесь гражданкой своей страны. И до тех пор превалируют интересы гражданина Германии, да? Вообще, Германия очень, как бы сказать, щепетильно относится к семье. Вот. Итак, это первый вариант. Есть, конечно, и другой вариант, что просто все, все это выяснится и... Простите, это звонок как раз от моего адвоката, который консультирует меня по этому видео. И что, что, собственно, произойдет? Если выяснится, что вы заключили фиктивный брак, вы никогда больше в ЕС и в Германию, в частности, не въедете. На этом ставим жирную точку. Итак, это тоже для нас не вариант. А теперь рассмотрим э, тренд сезона, э, тренд протестных лет в России. Итак, э, въезд в Германию на основании получ... э, предоставления здесь политического убежища. Да? Надо сразу сказать, что, извините, позволю себе несколько эмоций. Это просто наиболее ненавидимый мной тренд, потому что, вот, э, пользуясь незнанием молодежи, э, всевозможные... Я скажу в кавычках позиционеры, да, завлекают на свои митинги и говорят примерно так: Слушай, чувак, значит, все в порядке, ты его вот сейчас вот хайпанешь, там повыступаешь пару раз, мы сейчас тебя сфотографируем с лозунгами, там, антиправительственными, да, ты же выступаешь за свободу, все прочее. Потом тебя, может быть, задержат, там, ну, немножко там почки отобьют, это неважно, там, да, потерпи, потому что тебе светит светлое будущее в Германии. Вот что произойдет. Вот, снят с плакатами, вот тебе там крутят менты, там все хорошо, да, вот это вот все у тебя есть, это такая доказательная база, что тебя преследовали по политическим мотивам. Ты просто потом с этим выезжаешь э, в Германию и получаешь там политическое убежище, получаешь все-все льготы, и, кстати говоря, эти льготы, они намного э, больше вот по политическому убежищу, чем э, то, что получают вновь прибывшие по другим обстоятельствам, да, все красиво. И вот если молодежь выступает на каких-то митингах, участвует в протестных акциях на основании своих убеждений, это дело одно. Но если вам предлагают вот так вот хайпануть, то, пожалуйста, ни в коем случае не идите по этому пути. Это не, не, тот, не, тот, путь, не тот путь. Как пример приведу такой. Значит, вот все эти, ненавижу все это, когда одни вам кричат, вот вам не нравится здесь, не нравится здесь, валите. Окей, ребят, мы свалим, только вы как бы нам тогда помогите, да, дайте какие-то основания. Или другие кричат, кричат там, да, вот вам, вам пора валить, да, и сами свалив. Вот, например, Мальцев такой известный оппозиционер, да? да, вот, оппозиционер. Эти люди переезжают на Запад, живут здесь, и потом вещают и по Ютьюбу, и где только не вещают о том, что вот все остающиеся там в России это рабы, вот, мне хотелось бы задать им всем вопрос. Ребят, у вас же заранее были запасные аэродромы? Заранее? вот, У вас были основания, на которых вы можете приехать? Вы сначала себе сделали эти аэродромы, да? А потом уже вели свою деятельность. И зачастую молодежь толкали да, на этот путь. Вот, завлекая тем, делая массовку такую большую, да? Завлекая тем, что они потом хайпанут и переедут сюда. Вот. Но в том, что это не так убеждает хотя бы один пример Известного блогера Алексея Кунгурова. Вот. А, надо сказать, что я читал его книги. Сначала это были такие вполне такие правоверные книги, такие вполне советские. Вот. Потом он стал как-то выступать там, про русский народ, так плохо говорить. Но это отдельная тема. Дело, собственно, в другом. Алексей, Алексей показал себя как противник нынешнего российского режима, он борец за демократию, он поклонник европейских ценностей, это просто воец переднего края, да? что произошло? Он не просто его там завинтили там Кутузку там на 15 суток или сколько там, да? Не просто административный арест. Алексей отсидел, вот. отсидел. За что собственно? За то, что он выступал активно. Ну, в том числе, как журналист, заметьте, да, это не какие-то такие действия, там, э, с блуженником орудием пролетариата, да, он, так сказать, выступал против режима идеологически. Так вот, Алексей отсидел, вышел на свободу и решил, так сказать, последовать своему призыву, в том числе, да, пора валить, он решил перебраться, именно, отмечу ваше внимание, да, сконцентрироваться именно в Германию. И что же произошло? Вы можете найти его видео в интернете, все это сами посмотреть. Алексей просто-напросто, когда пришел в германское дипломатическое представительство у себя на родине, получил отказ. И больше того, по его же словам, ему то ли намекнули, то ли сказали, но по крайней мере, юридическая канва здесь абсолютно правильная. Ему сказали, что ты вот попадаешь в базу, и при следующем твоем обращении, будь то в польское там, да, дипломатическое представительство, в Генконсульство, финлянское, там любое, ты в очередной раз не просто не получишь политическое убежище, да? ты не сможешь въехать в страну. Тебе закрыт въезд. И вот подумайте, что вы, Ваня Иванов, там, Маша Машина и так далее, вот поучаствовали. Это вы неизвестная личность. А тут личность известная и видны его демократические убеждения, ценители западных ценностей и так далее и так далее. А ему просто ему закрывают просто даже въезд сюда никакой политической никакому политическому беше речи не идет. Почему? А потому что у Леша экстремистская статья статья по экстремизму и так далее. И даже если у вас есть это упоминание, вы простите, российская федерация является партнером общепризнанной страной в мире, в том числе Германии и если Россия официально прописывает вам экстремизм а это сейчас идут именно экстремистские статьи, между прочим за перепосты там репосты и все прочее, тоже в том числе да, это дела об экстремизме, ну и встаньте на положение германских властей да, экстремисты здесь не нужны не просто как дать им политическую убежье а даже въезд сюда будет перекрыт. Поэтому еще раз, это не путь. А вот эти вот участия в оппозиционных митингах, может быть, только в том случае, если вы придерживаетесь каких-то позиций, а не выбираете для себя хайп, чтобы приехать в страну. Еще раз, на этом ставим большой-большой крест. Оппозиционной деятельности, как рейлиса в Германию, нет. Мы не будем далее очень подробно рассматривать другие возможности переезда в Германию, основания для пора валить в Германию. Ну, например, такие, как факты преследования за нетрадиционную сексуальную ориентацию или приезд в Германию на учебу с целью зацепиться здесь. Кстати, один еще из трендов, который там сейчас, да, вот, я понимаю, сколько фирм подвижается на том, что вам рассказывают. Если у вас, так сказать, вы получили уровень B2 немецкого языка, да, то вы легко здесь найдете работодателя, а работодатель еще оплатит вам бесплатно, да, он оплатит вам обучение здесь по дуальной системе, и вы закрепитесь в ФРГ, да, как прекрасно, на этом делаются деньги, я не буду сегодня эти моменты рассматривать, это очень проблематичные варианты, очень-очень-очень, так же как система ОПР, да, когда девчонки едут, там пытаются за время нахождения в семье как-то как-то выскочить замуж, зацепиться, с кем-то познакомиться. Это изломанные судьбы, повторяю, вот варианты брака это только тогда, когда у вас действительно есть человек, которого вы любите, человек, который, который проверен лучше годами. Вот, иначе это просто все изломанные судьбы, потерянное время. Но давайте все-таки посмотрим на позитив. Есть ли варианты перебраться в Германию каким-то образом? на легальных основаниях и достаточно просто да такой вариант есть но сразу скажем что у него большая цена вопроса у него цена вопроса совершенно конкретно это 200 тысяч евро 200 тысяч евро это не опять же посмотрите сколько продается я поражаюсь я знаю как я там получал гражданство германии насколько это трудный путь, при том, что я постоянно и работал в штатном режиме, ответственным редактором приложения «Штой», как в Германии, газете «Русская Германия», насколько все это трудно. Вот. А вам? Покупайте паспорта ЕС, да? оформление, причем только по результатам, только по результатам. Я не буду сегодня говорить о мошенничестве, вот, когда вам паспорт ЕС предлагают купить за полторы тысячи евро, за 1700 евро, это то, что я последнее смотрел, да? Так вот, когда мы говорим, что есть возможность перебраться в Германию э, с ценой вопроса 200 тысяч евро, это 200 тысяч евро не та, та сумма, которую вы заплатите какому-то там посреднику или еще что-то такое, да? Речь идет об инвестициях э, в экономику страны. Э, на основании чего вы можете получить? Ведь на жительство здесь постои, постоянно и так далее, и так далее. И разрывать своей старой родины или не разрывать, тут вы решаете сами. Для кого как? Стоит отметить, что это, конечно, позитивная новость для достаточно состоятельных людей. При том, что 200 тысяч евро для... Сейчас вы еще пока отмечу остающиеся окно возможностей. По крайней мере в России и в Беларуси, я бы сказал в Украине. Пока еще это окно возможностей есть. То есть 200 тысяч евро... Наверное, это стоит того, вы их можете вложить в собственное предприятие, в развитие. Если просто вы открываете свой бизнес на Западе, тем или иным путем инвестируете в какой-то проект, все это, все это действительно возможно. При том, что экономическая иммиграция в Германию, она намного в разы, по многим причинам легче, чем скажем, в Канаду или в США сейчас, да, собственно, для большинства тех, кто смотрит эту программу, я думаю, что Германия как-то ближе по ментальности и находится не так далеко, да, дешевле это все. Ну, так вот, если у вас есть 200 тысяч евро, то вы имеете основания, так сказать, да, вложить, вложить их здесь и переехать. Но, опять же, существуют сотни фирм, которые предлагают эту экономическую иммиграцию в Германию проверенные, дескать действующие очень долго, долго, долго, но я вот скажу такой, расскажу такой пример. мой лучший друг попался, сказать, я его уговаривал, что лучше, так сказать, сделать медленно, но хорошо. он решил заплатить большую сумму денег, приехать по экономической миграции, в итоге он попал, он зависит между одной страной и другой, и до, дошло до того, что богатый человек, в прошлом один из лучших предпринимателей Петербурга, может быть мы с ним отдельно как-нибудь сделаем интервью на тему его мутарств, да? Богатый человек оказался просто нелегалом. Но вы никогда не знаете, когда эти фирмы все рекламируют себя, но вы никогда не знаете, к кому вы обращаетесь и так далее и так далее и так далее вот здесь вот вроде бы было все проверено и человек просто ну, по сути стал жертвой вымогательств да то есть понадобился вот здесь вот вопросик не решил нужно адвокатом доплатить здесь здесь и так далее и так далее да. поэтому сейчас что касается германии существует государственная программа да существуют государственные структуры, которые этим всем занимаются без посредников. Если вы действительно хотите вложить свои деньги, они у вас есть в развитии страны. Сейчас принят ряд подзаконных актов, очень сильно облегчающих этот процесс. Поэтому, если у вас действительно есть деньги, я рекомендовал бы вот этот вариант. Вы на нем ничего не потеряете. Он очень удобен. А, ну и в завершение я скажу, что э, я планирую, еще раз скажу, что сделать видео со своим другом, который попался таким нечистоплотным э, адвокатом с этой экономической миграцией да, под руку. В завершение я хотел бы отметить э, два момента. Во-первых, я думаю, что экономическая миграция в Германию, ее отдельным аспектом я посвящу отдельную программу. Сегодня мы галопом по Европам, галопом по Германии вот, Если же у вас есть какие-то вопросы и пожелания, и интерес к этой теме, вообще пора валить, в особенности же к теме экономической миграции, вы можете задать вопросы прямо здесь в чате, или вот я показываю, это мой e-mail, вы можете написать мне лично, и делая очередную программу, я отвечу на ваши вопросы, причем, сказать, как, как на личном опыте, многолетним журналистам и личным так и, собственно, на ваши вопросы ответят мои уже это даже, я не могу сказать, что это партнеры, это скорее такие близкие друзья. Дружба сложилась за 20 лет сотрудничества. Это юридическая фирма немецкая Томаса Пуя, которая очень многое сделала для россиян, живущих здесь совершенно так сказать, бесплатно и зачастую просто ну, это прекрасные люди. Таким образом, на ваши вопросы буду отвечать и я. Станислав Данилин или Виктор Терешевич, более известные русским Германиям под этим творческим именем, так и мои партнеры, адвокаты. Вы получите беспристрастные ответы из первых рук. И второй момент. Я персонально могу помочь каждому деловому человеку, отвечающему, конечно, предпосылкам для экономической миграции в ФРГ. Я могу помочь пройти поэтапно весь этот путь, причем при поддержке не каких-то жучков, а немецких государственных ведомств. У меня в отличие от всевозможных вот этих адвокатских агентств нет такой вот в этом плане финансовой заинтересованности в оплате моих услуг и так далее. Я заинтересован в хорошем, творческом, надежном. И как в Германии принято, знаете, на поколение, на поколение которое продолжается через родственников, да, через будущих, через детей. В таких вот связях с, с российскими деловыми людьми и деловыми людьми с выходцами из постсоветских э, республик. В этом моя заинтересованность. Я реально могу помочь с этим, да. То есть пройти поэтапно все пути. Э, пройти поэтапно все пути. И, ну, Единственное, оговорюсь, что... Э, в данном случае должны будут пополняться, конечно, все предпосылки. 200 тысяч – это цена вопросов. Это то, что вы инвестируете э, в экономику. Это не какие-то другие услуги. да? Это деньги крутятся на вашем счету, можно сказать так. Вот. Ну и второй момент, э, который обязательно нужно учитывать, что я, будучи э, гражданином Германии, членом Союза журналистики, да? С, э, членом Союза журналистов Германии, Могу действовать только в рамках э, законов э, страны и в рамках законов ЕС. И, конечно, те варианты, когда будь вы хоть триллионером, но если ваши деньги заработаны теми путями, которыми они запрещены в Германии, то, что называется, есть закон об э, запрете отмывания денег. Разумеется, в таком случае я помочь вам не могу. Но если у вас есть интерес к сотрудничеству, если у вас есть интерес к переезду в Германию именно на таком основании, опять же, пожалуйста, вот моя почта, пожалуйста, пишите. Я вам скажу, что мою деятельность, журналистскую в том числе сейчас поддерживает немецкая официальная финансовая структура, государственная, несчастная структура, несчастный фонд. Поэтому если мы найдем общий язык или так сказать, будет взаимный интерес, вот этот мой партнер государственный немецкий, он станет и вашим партнером, да, а, а в чем здесь, какое преимущество, да, это вы, если что-то платите, вы платите по государственным тарифам, начиная от регистрации, начиная э, проведение инвестиций и так далее, и так далее, платите по государственным тарифам, очень щадящим, да, вы не тратите дополнительные деньги на каких-то жучков, которые, собственно, большую часть, да, этот это от, откат, он есть везде, которые большую часть, часть денег берут себе, платят за вас всевозможные бюро, то есть отчисления, вот, и собственно дело, зарабатывают. Поэтому, если у вас есть такой интерес, пожалуйста, обращайтесь, я буду с любопытством, по крайней мере, изучу ваше предложение, потому что здесь вот недавно обращался человек ко мне с очень большими финансовыми возможностями, но, к сожалению, Опять же повторю, что когда речь идет о деньгах, заработанных неправедным путем, вернее, откровенно криминальным, здесь я, ребят, я вам здесь ничем не могу помочь, да, и дело естественно невозможно купить, просто, да, человек предлагает огромные деньги, чтобы я решил этот вопрос, но невозможно это купить, да, потому что мне важнее мой статус, мое доброе имя в глазах тех же государственных структур, в глазах государства, которому, в общем-то, я признательный и так далее. И когда существует шутка о том, что пора валить, на которую активисты спрашивают, куда, а реалисты спрашивают, спрашивают кого, я бы сказал так, что я реалист но другого направления, пора, пора валить в Германию, пора приезжать в Германию, валить не откуда-то, а просто существовать здесь, жить здесь, развиваться здесь. Развивать свой бизнес здесь. И пожалуйста, следите за собой. Не попадайтесь на сомнительные объявления. А, слишком много развилось на тех, кто просто зарабатывает деньги на желание людей пожить в Европе, сделать лучшее будущее для своих детей. А, одно дело, когда сюда перебираются очень богатые люди. Вы понимаете, что и в Англии, и в Германию, когда у тебя есть миллиарды, то это совершенно другой уровень проблем. Все решается через деньги. Другой уровень, когда пусть вы даже и богаты, но у вас нет лишних денег. Вот здесь нужно тщательно выбирать партнеров. Ну а пока я жду ваших писем, вопросов, возможно, каких-то предложений. Подписывайтесь на мой канал, потому что здесь идет речь о Германии, в которой я являюсь экспертом, и без привлечения во многих вопросах лучшим экспертом. следить не буду здесь страдать сложной скромностью. Идет ли речь о Германии, об истории, о других каких-то аспектах, вы здесь всегда будете узнавать только правду, без обмана. Такой вот, наш принцип. Информация из первых рук, почему из рук чистых. А пока всего вам доброго. До свидания. До новых программ.